Шалом, мы на волне программы Лерееха, что значит ближний, у микрофона Дмитрий Берлин и Татьяна Робок. Евреи, которые хотят послужить вам. Тема нашей передачи «Свой или чужой?» Дима, на протяжении многих веков слово «Христос» вызывает не самые положительные эмоции в нашем народе. Почему? Ну, какие чувства возникают, когда у нас спрашивают о Христе? В лучшем случае мы услышим следующее. Мы евреи, и Христос не для нас, это что-то не нееврейское. На самом деле, происхождение этого термина также связано с нашим народом. Более того, тесно и неразрывно на протяжении всей нашей истории. Христос – это не фамилия, как некоторые думают. Греческое слово «Христос» – это прямой перевод еврейского слова «маших» или арамейского «машиха», и оно обозначает «помазанник». В Древнем Израиле, когда посвящали на служение царей, священников, на их голову выливали елей, оливковое масло. Для чего это делалось? Это был символ. Так человека посвящали на служение Богу. Того, на кого выливали масло в знак посвящения, называли помазанниками божьими или Машиахами, или по-русски можно так сказать «христами». Например, царь Давид был помазанником божьим на еврите «Мелех Машиах». Со временем это слово «Машиах» – «Мессия» стало обозначать особого помазанника Божьего, того, кто придет и принесет избавление Израилю. Почему же тогда у евреев такое негативное отношение к этому слову? Да, с этим словом у нас связаны не самые лучшие страницы в нашей истории. Однако, «Христос» – это перевод еврейского слова Машиях. А если сам термин «еврейский», если он обозначает того, кто помазан на особое служение, может, стоит разобраться, что же за служение совершал Иисус Христос. Давайте обратимся к Новому Завету. Кстати, очень еврейская книга. Она описывает историю Израиля первого века. А также она описывает настоящую историю Иисуса, которого называли Христом. В этой книге мы находим ответы на наши вопросы. Для какой цели Иисус был послан Богом? Для чего Он был помазан на это особое служение? Почему, когда мы произносим его имя, мы добавляем Христос или Мессия? В Новом Завете мы читаем слова Раби Шауля или апостола Павла. В послании к римлянам, 15 главе, 8 стихе, он написал о том, что Мессия пришел, чтобы исполнить, подтвердить и выполнить договорные обязательства, которые Бог дал своему народу и всему миру. Послушайте, как это звучит. «Разумею то, что Иисус Христос, Ишоа Мессия» сделался служителем для обрезанных, то есть для нас, евреев, ради истины Божьей, чтобы исполнить обещанное Отцам, а для язычников из милости, чтобы славили Бога, как написано. Зато буду славить Тебя, Господи, между язычниками буду петь имени Твоему. Итак, что же это за обещание, ради которого Иисуса Бог помазал на особое служение? У пророка Исаи мы читаем. Но Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. За преступление народа Моего претерпел казнь. В Новом Завете мы читаем, что Иоанн Креститель, указывая на Ишуа, говорит: Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Ешоа был помазан стать агнцем Божьим, помазан, чтобы умереть за наши с вами грехи и, самое главное, принести нам мир с Богом. Во второй раз Ешоа явится как помазанный царь Израиля и всего мира. И как у пророков написано, у пророка Захарии, «Господь будет царем над всей землею, в тот день будет Господь един и имя его едино». Дмитрий, спасибо большое за такую интересную беседу. только в нем спасение и шула славьте его все е Субтитры